Опишу вам, как приготовить быстрый песочный пирог с вареньем, в этом блюде одни плюсы. Скорость приготовления, простота исполнения, доступность ингредиентов, недорогие продукты. Если у вас под рукой есть варенье и ингредиенты для песочного теста, то попробуйте приготовить этот пирог, он очень вкусный, несмотря на свою простоту. Джем подойдет любой, выпечка очень порадует детей, тесто получается рассыпчатым и мягким. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Разотрите масло на терке с половиной мелкие, добавьте обычный сахар и ванильный, соль, затем вбейте яйцо, перемешайте, всыпьте осторожно остальную муку и разрыхлите, замесите тесто. Оно не должно расползаться и быть крутым, делите на две части, одну сделайте побольше, уберите в морозилку на 30 минут. Прогрейте духовку до 180 градусов, поместите в форму для выпечки пергаментную бумагу, выложите большую часть теста по форме, варенье вылейте на нижний порш. Натрите вторую часть теста на крупной терке, посыпьте им пирог, отправьте на 25 минут в духовой шкаф. Вкусняшки, подписавшимся! Подписывайтесь и ставьте лайки! ингредиенты этого вкуснейшего блюда сливочное масло 200 грамм яйцо 1 штука сахар 2 столовые ложки варенье 4 столовые ложки соль 1 щепотка ванильный сахар 10 грамм разрыхлитель 10 грамм мюка 3 стакана количество порций 68 комментируйте подписывайтесь лайкайте подписка гарантия того что не пропустите свежие вкусняшки. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.